Спасибо вам за славный парад! <реклама> Спасибо, брат, вам за отличное успехи! Прости нас, славный государь, сто лет мы жили без тебя. Прости, а если хочешь, вдари, но как отец детей любят. Твоя семья всегда с тобой. Спастись никто не захотел, с детьми замучен и с женой кровавый принял беспредел. Великий царь наш Николай Ты был отцом для всей страны Ты вновь с Россией твердо знай, А мы навек твои сыны Великий царь наш Николай, Прости безумие отцов, Сердца молитвой согревай, Не будь к нам грешников, сурок. Сердца Молитвой согревай Не будь к нам, грешникам, сурок О, сколько горьких, тяжких мук Страна узнала без тебя расстрел, пыток адский звук, и голод братская резня, и страшный путовский расстрел мы Бога не любя Потом Война то уцелел Да Заслужили Мы огня Великий Царь наш Николай Ты был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 к нам грешникам суров, сердца молитвой согревай. Не будь к нам грешникам суров. Святый страстотерпче Николы, моли Бога о нас. Святый царственный, страстодерпче, Николае, моли Бога о нас.